Всем привет! Сегодня в видеоролике я вам покажу, как все-таки скачать чит, по вашим многочисленным просьбам. Смотрите, после того, как вы переходите по ссылочке в описании на Oxycloud, чтобы скачать чит, тут есть две кнопочки: скачать и вот эту скачать. Их не надо нажимать, потому что это совсем другие кнопки. Нам нужна именно вот эта вот кнопочка "скачать бесплатно". Значит, нажимаем на нее. И, как видите, пошла загрузка. Вот, у вас, может быть, загрузка не сразу пойдет, а после того, как вы разрешите уведомление. То есть слева-справа вот тут вверху появится панелька с уведомлением типа разрешить или нет. В любом случае нужно разрешить, потому что вас не перекинет на скачку. После того, как загрузка дошла до конца, нажимаем теперь кнопочку ⁇ Скачать файл ⁇ все, чит скачивается. Отлично. И теперь нажимаем на вот эту стрелочку. После этого сохранить. Все, чит скачен. Значит, заходим а, в этот RAR файл. После этого перекидываем папку на рабочий стол. Так, все, отлично. Теперь заходим в нее. И нам нужен вот он, этот чит. Открываем его. Ждем пока загрузит. Так, все чит появился. Кстати, в этом обновлении убрали ключ, так что теперь можно заходить без ключа. Это очень большой плюс. Так, все, теперь можно, в принципе, папку закрыть, она нам не нужна. Так, на всякий случай инжектор откроем. Так, и давайте в принципе проверим на работоспособность. Давайте, в принципе, на jailbreakе проверим. Так, заходим. Ждем, в принципе, пока у нас загрузится. Вот так, в принципе, все просто скачивается. Также смотрите, если у вас а, загрузка не будет идти, просто попробуйте скачать через другой браузер. Потому что многие мне пишут, типа, у, у них загрузка до конца не доходит. То есть, если у вас загрузка до конца не доходит, просто попробуйте скачать через другой, другой браузер. По идее, у вас должно по получиться. Так, все, мы заспавнились. Так, давайте проверим инжект. Может быть, он заработал. Автоинжект. А, как видите, у меня не работает. Но может быть у вас будет работать. А, если у кого-то не будет автоинжект работать, ссылочку в описании на это приложение оставлю. Так, теперь нажимаем Select DLL, после того как зашли в инжектор. Потом в рабочий стол. А, заходим в папку с читом. И после этого выбираем Easy Exploit DLL. Вот этот файл. Потом открыть. А, нажимаем на Roblox. И после этого инжект. Так, все, сейчас должна появиться иконка. Ждем. Да, все отлично. Сейчас она появится. Как видите, мы заинжектились. А, теперь заходим в скрипт-хаб и нажимаем на автороп. Так, как видите, он появился, но мне кажется, это даже не автороп. Это что-то другое. Давайте на Гуи. Автороб что-то, по-моему... Какой-то не такой, он должен быть другой. Это, скорее всего, ошибочка. Но, в принципе, а, как я запишу эту видеоролик, я напишу разработчику чита и скажу, чтобы он пофиксил, чтобы у вас сразу проявлялся автороп, а не вот вот эта вот фигнюшка. Так, ну, Гуи, получается, тут спит есть. Потом, я так понимаю, Ноуклип, no да, есть, отлично. Я почему-то упал сквозь текстуры. Что-то я долго падаю. Так, что тут у нас еще есть? А, Carfly. А, ну, в принципе, вот это вот все вы можете сами протестировать. Так, только вот почему я падаю, мне вот интересно. Так, давайте ресыт сделаем. Так, вроде все. Так, я застрял. Так, очень странно, давайте еще раз рейсет сделаем. Ну, короче, получается, все работает. Все рабочее, но что-то я почему-то в земле застреваю. Очень странно. Не знаю почему. Скорее всего, из-за ноуклипа. Очень фигово, конечно. Так, давайте еще раз ресет сделаем. Сейчас, если не буду застревать, проверим другие команды. Угу. Так, что-то до сих пор застреваю. Так. Походу бесконечно сейчас буду проваливаться под землю. Ну, короче, ладно. В принципе, все команды сами сможете проверить, они все рабочие. У меня какой-то маленький баг произош произошел. Так что у вас, я думаю, будет работать. А, ну, в принципе, на этом все. С вами, как всегда, был AceBan. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.